Всем привет. Итак, сегодня я думаю, у нас завершительная часть по движку Default. Вот сегодня надо добавить в этом видео сбор монеток, и это все я делаю по руководству. Вот, то есть прям вживую читаю руководство и делаю. И где-то бывают появляются косяки. Или невнимательно прочитал, или поспешил. Но это такое. Так вот, мы уже сделали по руководству. Вот то, что вы сейчас видите. У нас бежит жаба. Анимация есть. Она прыгает вниз. Она помирает. Ну вот здесь помирает и все. И уровень идет дальше, но жабы уже нету. Итак, надо добавить монетки. Сейчас она у нас просто бежит. Есть препятствия, платформы. Вот, и теперь нужно добавить монетки. Итак, как мы их добавим? Ну, написано. Э, перетяните вот эту coin монетку в, в, в, в, в level images. Ну, в картинке, так? Как это имя конфликт? Cancel. Тут, наверное, уже есть. А, есть она уже. Все есть. Хорошо, значит... Нам нужно открыть э, Level Atlas. Так, открываем и правой кнопкой добавить картинку. И добавлять мы будем... Давайте тут напишем... Coin. Вот монетку добавили. Дальше. Монетку мы добавили. Теперь нам надо создать под эту монетку объект. Coin Game Object. Что мы и сделаем? Так, добавляем Game Object. Так, и назовем его coin. Coin есть. Есть, добавили. А теперь, теперь, теперь открываем эту coin. И теперь, ну, я думаю, уже понятно, надо сюда. К этому объекту добавить э, нашу картиночку то есть добавить компоненту и добавить спрайт и спрайт у нас вот он выбираем э, level atlas и выбираем coin. есть это есть так теперь надо добавить объект collision ok а, добавляем collision object ну я так понимаю Сюда надо бокс. Или сферу надо было, да? А, да, лучше сферу. Потому что... Потому что.. Так, добавим вот сферу. И давайте эту сферу увеличим. Так. Эй, вот она. Вот вот так вот, есть, collision object добавили, что надо делать дальше ага, дальше, конечно же, надо добавить группу для этого collision object во-первых, выбрать кинематик, дальше группа, группу добавляем и называем pick up. то, что можно поднять, так, pick up. Есть. А, а маску, да, это тот то тот, тот с кем э, ну эти группы мы уже знаем вот эти маски э, с кем он может м, как бы иметь столкновение или что-то такое так вот вот герой э, с героем будет проверка и соответственно мы можем определять <coughs> как бы э, наступили мы на эту монетку или не наступили соответственно для этого нам надо открыть э, героя э, объект героя где он вот он у нас и герой и вот здесь в collision object в маску добавить вот эту вот группу pick up и здесь мы уже видим да что э, герой э, столкновение героя происходит с объектами из группы геометрия опасность и pick up есть сделали так, дальше. Дальше по аналогии с предыдущими видео, да, и действиями нам нужно... Так, где у нас эти... Где у нас эти объекты? Блин. А, вот. А, добавить скрипт. Coin. Так, добавим скрипт. Вот, и назовем его Coin. Coin. Окей. Okay. Так, и теперь откроем этот скрипт. Ну, я скопирую все это с руководства. Код этого скрипта. Так, и что у нас тут? У нас тут он message Старт animation. Я так понимаю, если мы наступим на эту э, монетку, то есть если герой столкнется с монеткой, то и герой отправит сообщение Start Animation, то вот эта монетка должна проанимироваться есть теперь что нам нужно сделать дальше ну открыть coin object и вот здесь добавить компонент from файл добавить вот компонент файл и нам нужно добавить этот скрипт есть скрипт добавили вот, то есть уже игровой объект, уже есть какой-то обработчик, есть collision object, вот, модель, как бы, столкновений и есть картиночка. Есть. Итак, дальше. Теперь нам нужно сделать так, чтобы эти монетки появлялись, появлялись, появлялись. Так, сейчас, сейчас, сейчас. У нас на наших платформах. Вот, так, значит, нам нужно открыть а, платформу, а, объект платформы, а, вот, и а, установить, а, добавить, добавить, добавить, добавить фабрику. Ну, фабрику мы уже добавляли, мы уже помним, для чего это. Так, добавить а, фабрику. Дальше, этой фабрике установить ID, ID будет называться CoinFactory. CoinFactory. Factory. есть coin factory есть теперь ага, а, теперь надо аналогично нам сделать для для а, длинной платформы хотя я вот для этой платформы кстати я же для длинной платформы так и не делал не делал ну да ладно это будет только на маленьких платформах вот так и что нам надо сделать нам надо открыть а, скрипт а, платформы а, вот и кое-что тут модифицировать и что нам нужно модифицировать ну как минимум вот здесь нужно написать self.coins coins равно пусто да? дальше final говорят добавьте вот такое вот Функцию файл хорошо ну, что-то тут удаляется дальше нам надо добавить функцию которая будет создавать создавать монетки то есть фабрика которая будет создавать монетки и я копирую вот вот эти все функции прям из руководства а, вот есть coinfactory uh, set parent start animation это все такое так и он message он message он message есть его надо модифицировать кстати в руководстве почему-то вот этой функции нет апдейт не есть она все нормально так добавили теперь теперь теперь чем мы делаем дальше Теперь говорит открой контроллер скрипт открыл и вот здесь где мы устанавливаем высоту там платформы нужно добавить local coins я так понимаю количество монеток или чего Три. сделали а, так так так дальше а, дальше нам нужно сделать так чтобы они появлялись у нас на платформе хорошо так тут где-то рандом вот если рандом больше чем 05 то так сейчас я прочитаю блин то он тут для длинной платформы но давайте не будем для длинной платформы все-таки для маленькой сделаем так а надо объявить локальную переменную local coin равно количество монеток равно это у нас coins тоже имена совпадают что ли coins coins действительно интересно вот делаем устанавливаем количество а если это длинная фабрика то coins равно coins умножить на 2 вот так дальше дальше нужно добавить а, сообщение сообщение после того как определиться сколько все-таки монеток а, будет после того как фабрика создаст нам платформу нам нужно еще а, установить скорость вот Нет, несет спид стоит все нормально. Нам нужно а, это тоже нормально. Нам нужно единственное а, отправить сообщение о создании э, э, о создании монетки. Вот, есть, сделали. Так, вроде бы все. Что тут? тут еще надо? Блин, говорит все. Прототип must be specified. Какой, что, где. А. Коин, вот, мы не установили прототип. Да, или что, сейчас я погодьте Да, действительно, не установил прототип, но это пропустил. Пропустил, здесь нужно было еще в Coin Factory установить прототип. Ну, то есть по, по какому подобию, да, там, какой объект брать для создания. Так, и теперь давайте запустим. Так, вот бежит жаба. Опа-чай. Вот у нас монетки. Монетки. Монетки. Бежит, бежит, бежит. А то длинных этих платформ нету. А чё их нету? Одни, одни маленькие, кстати. Ну, это где-то косяк в скрипте. Вот. Кстати, тут еще, как мы видим, не, нету никаких подсчетов очков там и все такое. Но на этом э, руководство заканчивается. И все. Вот, Да, у нас только короткие платформы. Почему? Почему так? Платформы long, long Factory. Давайте еще раз посмотрим Level. Левел, левел, левел, где у нас койн? Äh, где у нас платформы? А что CoinFactory здесь? А вот же у нас гейм объект. Так, это платформ гол, а это у нас. Ладно. Короче, фихи вас знают, где-то что-то я пропустил. Но э, в результате, после недолгих э, мучений, даже особо не мучений, у нас по получилась хоть какая-то да и игра. Вот. Но этот пример, э, ну даже не но, просто этот пример есть. А, есть у нас, а, то есть на официальном сайте. Можно, вот я вчера, вчера, вчера. А как тут закрыть проект? Я тут даже толком с этой ДЕшкой не разобрался. Вот. Вот этот пример, но он получше, конечно, он есть на официальном сайте. Можно скачать. И помимо этого, можно еще скачать там несколько других примеров. Ну, давайте, я в принципе, давайте я их сейчас скачаю, а то и посмотрим побыстреньку, что тут еще есть. Итак, я тут запустил несколько, открыл примеров. Ну, так уже чуть-чуть, конечно, меня потормажит. У меня 4 открыто. Вот, давайте я запущу первый. GLFV. А вот. Что-то мне подсказывает, что это панжельное окно. Какая-то игра, level 1. Ой, а как, как ее играть? А, надо выбирать одинаковые. я понял. Вот так, как это, ладно, а если вот так, а, можно их даже вот так, короче, вот игрушка такая, да, возможности здесь можно посмотреть в этих примерах, давайте посмотрим дальше, какие еще есть примеры, там есть один интересный, сейчас вы его увидите, давайте пройдем, наверное, как-то эту игру, вот, блин, я тупанул, вот так. А, надо соединить походу все эти шарики. Хар, А так нельзя. Блин, тоже тупанул. Походу все, да? Все, больше ничего. Так, ладно, закрываю. Так, и вот это мы закрываем. Это раз примерчик. Теперь, э, окей. Так, теперь еще один примерчик. Что у нас здесь? У нас здесь как раз... Вот это игрушка. А, нет, давайте к, ним, к нему перейдем попозже. Вот у нас игрушка. Э, та, что, то, что мы делали. А вот, но это на официальном сайте. Она тут допилена, до, доделана, вроде. Блин, нет, это моя игрушка. Ладно, сейчас я ее открою. Давайте я это тоже закрою. Вот, и оставим. Останов... Так, и вот давайте посмотрим вот этот примерчик. Здесь у нас демонстрируются возможности. Ну, камера, я что-то не понял, что за камера. Вот, но здесь можно машинкой управлять. Вот, я. управление не очень удобное, но она едет, в принципе, и по воде может быть. Вот это, я не знаю, я так понимаю, это если джой... А, нет, это я мышкой клацает, вот, и она поворачивает. Что-то она не туда поворачивает. Б... Что такое B, что такое А, непонятно, ладно, коллижен, вот это интересно, смотрите, то есть показывается возможность этого движка, вот у нас падают всякие объекты и столкновение. довольно интересно, то есть в принципе, да, можно Angry Birds уже пилить, то есть делать свою Angry Birds на базе этого движка, модель столкновения, я думаю, позволяет все это делать. Вот, дальше, дальше, GUI, ну что у нас здесь демонстрируется, можно кнопочки менять, можно картиночки увеличивать, уменьшать динамически, можно чтобы тут что-то анимировалось в каком-то блоке, прозрачность, какая-то загрузка, большие кнопки, бутон 2, бутон 1, какая разница, непонятная. Ладно, потом 3D материал. Я так понимаю, нужно 3D очки надеть, чтобы здесь что-то там увидеть. Но оно как бы немного заметно, что чуть-чуть расплывчато. Вот. Но тоже 3D. Можно какие-то материалы есть. Спаунинг. Что за спавнен? фиг его знает. Но вот у нас что-то крутится. Какие-то непонятные... Непонятно вообще, как их назвать, люди, не люди. Вот. И давайте я сейчас открою ту игру, которую делали по, я делал по документации. И посмотрим ее окончательный вариант. Итак, загрузил я этот окончательный вариант. И вот то, что было бы после допиливания. Вот. Доработки. Есть подсчет очков, есть вон, длинные платформы, есть жизни, количество которых может уменьшаться. Ой, даже есть кровь, как вы видели, он порезался и брызнуло. Вон, бля вот. И даже фон какой-то есть, как вы видите, он меняется, он тоже динамичен, двигаются какие-то планеты, куда-то летят. Так, ну давайте окончательно помрем, давайте башкой сюда, на тебе. О, game over спасибо я понял все так она идет <coughs> ну вот вот так вот то есть что можно сказать движок очень неплохо на самом деле мне понравилось не не так все сложно вот упрощено до такой степени до которой можно было упростить Да, нужно познакомиться с луа вот, и читать документацию этого движка, и можно вполне неплохие приложения игровой, игровой формы создавать. Вот, модель столкновений тоже очень неплохо сделана и работает. В плане производительности даже не знаю, ну, подозреваю, что производительность здесь как бы не очень, все-таки такие движки жрут. Немало производитель процессорной мощности. Вот. Но и компьютеры сейчас, не то, что были, было раньше, там, однопроцессорные, да, много ядерное, много оперативки, поэтому я не думаю, что будет это все заметно. Вряд ли вы, конечно, создадите GTA 5 или 6 на этом движке. Ну, я думаю, как-то можно извратиться, но. Но это надо компьютер, я даже не знаю, каких мощностей, чтобы хотя бы оно более-менее так рисовало. Вот. Ну, короче, движок неплохой. Поэтому, если вам интересно, попробуйте что-нибудь сделать. Вот. свое по руководству, не по руководству. Вот. Ну, и как было написано, это создаются игры кросс-платформе, то есть поддержка платформ следующий android ios linux windows а html5 даже было вот кстати давайте с build html5 я забыл да где-то этот build идет а где как его увидеть что-то не вижу ладно сейчас паузу нажму вот оно, в html5 Пя... блин помер я пятом просто просто просто было уже заметны тормоза ну да это html браузер просто запускался браузер долго вот но да, подтормаживает но это у меня подтормаживает, потому что у меня ноутбук не очень скажем так вот плюс загружен куча всякой ерунды стоит там так, вот, в принципе, как мы видим, неплохо. Так, тормоза, тормоза. Ладно, поэтому, наверное, не буду больше снимать у вас времени. Блин, пишите, комментируйте, подписывайтесь, создавайте игры. Пишите, может быть, есть тоже подобные какие-то игровые движки, несложные. И, возможно... Если у вас руки не доходили, то я посижу, посмотрю, что за движок. Возможно, тоже сделаю обзор. А вот, поэтому всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся и все такое. Всем пока.